Всем привет, тема моего доклада озвучили, я начальник групп медленного контроля из лаборатории ЛПВ. Прежде чем начнем, дипломер небольшой. Накладчик не физик, если что-то буду говорить не так по поводу физики, просьба не кидаться помидорами, я больше инженер. Презентация лично от меня. Поэтому тоже просьба не обижаться. Есть присутствующие, про кого я буду рассказывать. Все совпадения отсылки деланы специально. И надеюсь, что вы успели перекусить на кофебрейки. Что такое Ника? Представим, что Ника это у нас пиццерия. Такие же у нас похожие заведения работают в Европе и в Америке очень похожие на нас, у нас много сотрудников, которые работают тоже в этих заведениях, и э, мы хотим организовать доставку этой пиццы для наших клиентов, чтобы они могли писать статьи, как пицца может защитить от рака, э, с помощью компьютерного зрения, как мы можем проверить топинги на пицце, э, как мы можем сделать э, тесты пиццы без применения дрожжей и так далее, и так далее. Вам нужно построить новый ангар, вам нужно построить э, э, мукомолодный завод, сделать э, печи, научить сотрудников, как правильно делать пиццу. И у вас, скорее всего, сразу ничего не получится. Это потому, что очень сложный процесс, бывают разные проблемы. Э, может быть, у вас что-то будет получаться не совсем то, что вы хотели. И когда у вас наконец-то что-то получится, мы передаем нашу пиццу курьерам. И клиенты у нас получают что-то вот такое. Курьеры у нас опаздывают, либо вообще ничего не привозят. Что же случилось у нас? Давайте познакомимся с курьерами, на чем они у нас передвигаются. М -м, такого, к счастью, у нас очень мало, но бывает. Такие тоже бывают у нас транспортные средства могут быть такие, когда у нас два водителя этих транспортных средств хорошо, если они смотрят в одну сторону, но бывают в разные стороны. Кто-то кто использует итальянские машины гоночные, но они часто ломаются по личному мнению и под наши дороги не подходят. Кто-то использует на газу машины. Когда приходит инспекция, они снимают газовое оборудование, прячут в шкаф. Как бы, тоже такое бывает. Бывают огромные машины, которые весят кучу тонн и как бы, тоже сложные управления. Кто-то предлагает использовать как в Европе от фирмы Siemens каршеринг, но как бы, бывают проблемы и с этим. И плюс еще цена нас не устраивает. Внутри же у нас почему-то машина выглядит вот так. Вот так или вот так. Странно, почему так у нас происходит. И чаще всего реакция у тех, кто за них садится, получается вот такая. А курьеры у нас бывает. У нас бывает ломается машина у курьера, и он не понимает, что происходит. Но на самом деле из всех этих больших... Большое количество лампочек, кнопочек показателеметров, у нас просто кончилось топливо в машине. А он начинает паниковать и звонить обслуживающему э, персоналу. А, бывает иногда, что наш э, э, курьер может просто не замечать, что происходит, заниматься своими делами. А, нам нужно прощение, унификация и автоматизация чтобы у нас не было таких ситуаций, что у нас э, кто-то не понимал, что у нас происходит. Э -э, Про автоматизацию можно много сказать: то, что мы тратим кучу времени на то, чтобы ее сделать, чтобы не э, потому, что потратить 6 минут, чтобы сделать что-то руками, мы тратим 6 часов, пытаясь это автоматизировать. Э -э, потом у нас э, возникает э -э, необходимость дебайдинга э -э, и так далее. И так далее и что у нас пока получается это попытки унификации наших машин что-то такое пока что к чему мы стремимся понятная панель ничего лишнего а еще лучше чтобы у нас машины сами рулили или вообще сами ездили без водителей а еще лучше чтобы они были вообще компактные и управлялись удаленно так вот, к чему это все было. Если представить посмотреть на нику и представить все те элементы, которые я рассказывал, у нас получается, что новое здание это получается коллайдер мы строим, строим новую криогеннику и магниты. Печь это у нас получается ускорители линейные, потом у нас ускоряется частица в нуклатроне бустере потом два пучка у нас ускоряются, ну, накапливаются в коллайдере, и в конце концов у нас все это должно встретиться в MPD, где у нас наши машины, это наши детекторы, которые мы как-то пытаемся унифицировать, чтобы у нас операторы, которые ими управляют и которые занимаются набором данных, могли друг друга заменять и не тратить время на изучение чего-то нового. Эксперимент BIMAN, тоже я за него отвечаю, тоже делаю для него систему. Очень похож с моей точки зрения на MPD в плане количества детекторов и используемого оборудования. И мы видим, что тут у нас куча разных детекторов. У них, соответственно, много cif систем. И давайте немножко в историю уйдем. Это у нас был пульт управления синхрозатроном в самом начале. Огромные масштабы, куча разных э, экранов, но помимо экранов все было сделано на лампочках, на всяких. Э, ну, в основном это были конечно лампочки, экранов было минимум. Ну, не знаю, сколько, честно говоря. На весь этот зал, скорее всего, да. Что-то по поновее. Это у нас Чернобыльская станция. Тоже куча разных лампочек, экранчиков, кнопочек. Это у нас пульт управления Нукатроном. 90-е нулевые. Уже появляются больше экранов, меньше всяких лампочек, переключателей. То есть все уже переходит на компьютер. И это у нас Нукатрон уже посовременнее, комнату управления экватором, где-то начало нулевых. Ну и это у нас атлас, э, как пример, что может быть э, тоже где-то с середины х годов получается Control Room, и к чему мы стремимся на MPD, на BMN. Чтобы всем этим управлять, у нас существует система слог контроля, либо медленного контроля, либо детектор Control System, как я называют в Церне. В Церне Используется она для управления экспериментальным оборудованием, чтобы мы могли это все унифицировать, потому что чаще всего используется многообразные оборудование, датчики, низковольтные системы, газовые системы от разных э, производителей. То есть нам это все нужно унифицировать так, чтобы наши э, э, экспериментаторы не тратили время на то, чтобы разбираться по какому протоколу работает у нас устройство, э, как с ним связаться, какие там у него их параметры и так далее, и так далее. Задача системы слов контроля. То есть мониторинг оборудования, централизованный контроль, архивирование данных и система оповещений. Что не слов контроль? Это у нас получение данных детекторов. То есть мы не получаем никаких данных именно экспериментальных, физических, мы помогаем их набирать. Если сравнивать опять с машиной, то мы отвечаем за приборную панель, а Data Acquisition отвечает за работу двигателя. Да? Сразу вопрос. Если брать MPD, как эксперимент, в нашем случае нет. То, -то это отдельная опять же, команда, которая вам пытается это команда, которая отвечала за платформу, то есть э, шкафы заборонения, платформа, там все система пожаротушения, система контроля доступа, система э, энергоснабжения и так, далее, и так далее. То есть мы им пытались помочь, но э, как бы это не совсем наша в данном случае ответственность. Чтобы построить нашу систему условно-контроля, мы используем фреймворк под названием Tantal Controls. Он у нас используется и разрабатывается в основном в Европе, в основном с синхротронами, которые вы видите на слайде. Скорее всего, многим из вас они знакомы. Также используется на эксперименте SK, Square Kilometer Array. Часть из него – это телескоп Миркат, который недавно заработал и уже показывает результаты. Так что система, фреймворк, на котором построена наша система, довольно распространена в мире и активно используется другими актуальными участниками экспериментальных физических экспериментов. Это open-source система, поэтому, опять же, можно сказать, что open source не всегда хорош. Но для нашей задачи это достаточно, тем более, я не такая богатая организация, чтобы покупать нам дорогие европейские разработки. Если мы говорим про Tango Controls, у нас чаще всего присутствует такая картинка в докладе, когда у нас есть одна software-шина которые подключаются клиенты, всякие архивирующие сервисы, а с другой стороны чаще всего мы подключаем разнообразные устройства, которые общаются по разным протоколам, можно составлять из них цепочку для этих устройств. У нас есть возможность писать на Java, C ⁇ и Python, и так как это система мобильного контроля, мы используем Python. Python. Ну, протокол, по которому общаются все элементы внутри данной системы. Ну, а, как бы большой раз, разницы нет. Бас. Но там есть внутри протокол, который закопан глубоко внутри, который мы обычно не трогаем, и, то есть, он на него как раз завязаны все наши библиотеки. То есть, мы подключаем библиотеку и уже общаемся, как будто там у нас единая э, среда обмена сообщениями между элементами системы. А это все еще да, да. Ну, соответственно, устройства можно подключать и по сериалу, линиям, по всяким разным. Но, то есть никаких сложностей с подключением новых устройств USB, Canvas. Из-за того, что это open source, вы можете написать что угодно и подключить также все, что угодно. Если у вас есть для этого библиотеки и желание это подключить. Так вот, питон. Медленный контроль, медленный язык. Чаще, чаще всего мы ограничены скоростью устройств, которые не самые быстрые в данном случае мы. Сотнями секунд для нашей системы это нормальная скорость, которая достаточно для того, чтобы все работало, и мы могли получать данные, записывать их в базу, и, соответственно, показывать это все нашим клиентам. Еще одна картинка, которая тоже, когда мы рассказываем про танго, появляется. Основные три компонента это. Ну, давай. База данных, где у нас описание конфигурации устройств. К ней подключается девайс сервер, который, соответственно, считывает всякие разные железки, и которому не нужно знать, где это железка находится. Он лезет в базу, спрашивает, как с ним связаться, какой у него адрес протокол, порт и так далее. Дальше у нас клиент есть, который представляет данные для пользователей. Сначала он э, делает запрос в базу, что и как считать сервера. Оп. И потом с, с этим сервером обменивается данными. Что происходит вот тут, это ну, спойлер, да, магия. Э, не будем про нее рассказывать, э, нужна более подробная презентация. И таких систем мы можем сделать сколько угодно. Это у нас, можно сказать, микросервисы, и мы можем под каждый стенд, под каждый детектор сделать свою такую систему. И у нас получается их масса. И приходится всеми ими управлять. И очень сложно получается за систему следить, и все настроить, всем помочь. Бывает, иногда работаешь вот так. И тут к нам приходится на помощь мир IT, да, Они могут связываться между собой, и когда у нас изолированные системы, это правильнее и удобнее в организации работы. То есть под каждый детектор мы можем сделать отдельную систему, где мы можем уже отдельно работать с ним самим, то есть под каждый стенд. Ну, это условность, опять же, тут. По каким критериям? Ну, допустим, на один детектор одна подсистема такая. На один стенд сборочный или там тестовый вот для импедичного детектора тоже одна такая система. То есть, если они никак особо не пересекаются, их можно отдельно изолировать. Они между собой связываются, то есть, тоже никаких проблем совершенно нет, обмена данными между этими системами, единый протокол, соответственно, мы можем всегда это все как-то связать, обменяться данными и... Подожди, подожди. Есть какие-то ограничения, связанные с hardware? Есть ограничения с hardware. Допустим, есть необходимость, когда у нас одно из устройств, одно из устройств подключено, допустим, не в сеть, а напрямую к компьютеру. И никаким другим компьютером мы не можем до него стучаться. То есть нам нужно на этот компьютер ставить эту систему, разворачивать всю среду разработки и уже прямо с него считывать это устройство и передавать данные в сеть уже то есть необходимо на, на данном компьютере это сделать Ну. Ну, на маленьких проектах это всегда можно сделать, конечно, но вопрос дальше в поддержке, то есть, э, как бы вопрос э, необходимости для каждого маленького проекта. Если у вас э, там несколько устройств, которые не сильно друг с другом взаимодействуют, то нет смысла. Если у вас уже большая система, которые которой будут еще куски э, как-то присоединяться, то есть возможность рассмотреть Ставят, может, на Raspberry Pi, на карманные компьютеры. То есть это не слишком требовательно к ресурсам. Не Зависит, от того, опять же, от того, как вы напишете уже считывающий сервер, который будет общаться с устройством. Но в целом какого-то обычного рабочего компьютера должно хватить. Так вот. Возвращаясь к презентации. Чтобы избежать того, что мы мечимся между этими стендами и виртуальными машинами, нам поможет IT. Есть такая сфера IT-разработки сейчас, которая называется DevOps, которую мы можем разделить на три части, то, что у нас разработка, тестирования, эксплуатация. И там у нас еще куча разных э, утилит, которые помогают нам э, в работе этого DevOps. Но мне больше нравится вот такая картинка, которая больше понятна всем, что такое DevOps. Что мы можем полезного взять из этой сферы? Например, виртуализацию. Вместо того, чтобы каждый раз ставить новый компьютер, ставить каждый раз на него систему новую, мы э, при помощи нашей, нашего отдела автоматизации физических... Ладно, не помню, правильно. Они используют виртуализацию у себя на кластере. ProxMox называется, я думаю, лид э, э, использует ту же самую систему для виртуализации, про которую Волошов э, рассказывал на, на одной из прошлых презентаций. И мы можем создавать тут кучу разных ритуалов, чтобы нам не бегать между компьютерами, не подключать их к сети, не менять им диски. Мы можем это сделать автомати автоматически, можем размножить, мониторить их все. Чтобы их все настроить, есть штука, которая называется Ansible. Программное решение для дального управления конфигурациями на виртуальных машинах. В принципе, на любых машинах. Чаще всего это Linux. Мы ее используем для первоначальной конфигурации, после установки пустой системы, установки танго, настраиваем библиотеки, питон и многое-многое другое. Довольно удобный инструмент. Те, кто занимается именно программированием и у кого много разных систем, могут посмотреть на нее и потратить какое-то время, чтобы разобраться. Потом она вам может облегчить жизнь. Сохранение данных в базу, а что Алексей спрашивал, что у нас есть, помимо базы конфигурации, есть еще база архивных данных, которые мы сохраняем с наших устройств, чтобы потом, после эксперимента, мы могли это все получить, добавить коэффициенты к данным, проанализировать, посмотреть, какие у нас были зависимости, когда что работало, или не работало, когда что-то какие были аварии и так далее, и так далее. Опять же, все это можно настроить руками, но мы это делаем через тот же самый Ansible. И мы сделали еще кластер, чтобы у нас была надежная система, где у нас есть мастер-база, где у нас есть базы, которые скачиваются с этого мастера данные, чтобы если мастер у нас упал что-то с ним случилось. Мы, мы всегда могли эти данные сохранить. Куча разных балансировщиков, которые позволяют нам показывать эти данные множеству клиентов, чтобы не было у нас проблем с тем, что у нас что-то зависло и данные эти не скачались. И это тоже... Не совсем наше решение, просто адаптированное. Вот, оставил ссылку, потом презентации, кому интересно, можно посмотреть, как это делается. Это все тоже Ansible скрипт. Но ну, это кластер из виртуалок, на которых установлен Postgres. И там получается переключение... У нас физических машин, да чаще всего, нет, только виртуалки. То есть виртуалки, которые подключены. Да. Или... Где? В, основном, в основном для базы для баз данных то есть да ну я, чаще всего проблема с, с тем чтобы параллелить его сервера то что у нас одно подключение к одному устройству бывает поэтому какое-то э, Наверное, так, параллельная, параллельная работа девайс серверов бывает невозможно. Ну, это... А, это, и... это сленг, скажем так, все среди танго, это программа, которая написана на каком-то языке с библиотеками танго, которая общается уже с каким-то устройством. То есть это не, не железка, а программный компонент, который запускается... И общается с ним. Рамка. Да, да, Мы все записали, все данные с устройств. Нам нужно их показать клиенту конечному. Есть отличный инструмент, который тоже используется в IT-индустрии. Называется графана. Помните, рассказывал приборную панель автомобиля? Это все называется dashboard. Приборная панель э, тоже имеет место выйти. Э, можно строить разные графики, панельки, э, всякие э, таблицы. Ну, в общем, богатый набор э, инструментов, чтобы отобразить ваши данные, которые можно получить из разных э, источников данных. Как то базы, э, всякие системы мониторинга, Там их много, и плагины для них пишутся очень часто. В нашем случае, допустим, в прошедший сеанс BIMAN мы нарисовали вот такую панельку, которая позволяет смотреть за статусами наших детекторов, что с ними происходит, какие у них работают подсистемы. Цветом мы отображаем, что у нас все хорошо в данном случае, а здесь не очень хорошо получается. Что-то выключено, что-то потеряла связь, что-то пришло в состояние аларм красное, то есть надо обратить внимание операторам, что там происходит у них. И допустим статус таймлайн, чтобы посмотреть, когда у нас какие были ошибки. То есть в данном случае у нас были проблемы с сетью на эксперименте и куча устройств у нас просто не могли опрашиваться и получалось, что Да? Его, он вот это. Да, все эти квадратики, они кликабельны. То есть можно кликнуть на каждый из квадратиков, развернуть свой дашборд с информацией. Ну, допустим, вот этот, этот STOF. 400 детекторы, дашборд, и можно посмотреть по каждой подсистеме, когда что какие были проблемы. Целиком в рамках да. Целиком в рамках графана это все веб-сайт. все это кликабельно с историей можно посмотреть из базы. Логи, логи чего? Но можно это отобразить не в виде каких-то панелей, а в виде таблицы. Таблицы. То есть тайм, да, таймстамп то можно сообщение. То есть никаких проблем выбор выборе визуализации. Зависит от того, что что вы записали в базу то Антон Лай показывает, это никакой не, соответственно, утилиты, просто, которая показывает то, что вы запросили из базы. В каком виде вы будете это показывать, это уже ваше решение. Данные, которые мы записали, нам нужно еще сделать резервное копирование, чтобы и в случае чего у нас они остались. Люди делятся чаще всего на две категории. Кто еще не делает, кто уже делает бэкап. Так что озаботьтесь резервным копированием ваших данных. Мало ли что. Бывает в жизни. Мы все настроили, у нас все работает. Нам нужно понять еще, что оно все работает стабильно и не бывает у них проблем. Что у нас нет течечной памяти, у нас хватает места, места на жестких дисках, у нас нет перегрузки по, там, допустим, по сети у нас, нет больших запросов от клиентов, нас никто не пытается взломать и так далее, и так далее. Используются для этого, опять же, те же из мира IT инструменты, называются они у нас Zabbix и Prometheus. Тоже можно сделать панельки в графане, как у нас работает, сколько у нас оптим, сколько у нас потребление памяти, сколько занято место на дисках. И у нас приходят алерты в Телеграм, которые мы можем всегда увидеть, не заходя на веб-сайт, а просто достав телефон из кармана и увидев, что у нас происходит, и уже реагировать по событию, что же там у нас случилось. Стоит ли бежать к компьютеру или можно продолжать обедать? Мы все отнотировали, можно наконец отдохнуть, даже когда нас смотрит начальство. Это у нас оператор на сеансе, который э, э, ночью, да. А сколько людей необходимо, чтобы поддерживать всю эту систему и настраивать ее? <свеч> <свеч> <свеч> Зависит от человека. Хорошо. Один достаточно. За... <свеч> Тоже можно. Нет, это, это оператор, который, который мы уже все, все настроили. когда уже все настроено, да. А именно сама Скажем так, когда я начинал работать всю эту систему, я начинал с нуля, и не было особо людей, которые бы мне помогли в этом разобраться, поэтому это ушло очень много времени, то есть чтобы понять основы, разобраться с нуля, читая мануалы. Когда а, хорошо, хорошо. Я вам зову, Я пришел работать в OIE в 13 году, еще будучи магистром, и года, наверное, три у меня ушло, чтобы научиться понимать, что же мне нужно, что же я хочу сделать с помощью этой системы. То есть это было для меня с нуля, читая э, всякие мануалы и э, смотря примеры, довольно много времени. Сейчас, если ко мне придется сотрудник, я могу научить это вот делать э, пару недель. Uh, есть есть некоторый нюанс, о, о котором я расскажу в конце презентации. Uh, чаще всего это случается у нас только во время сеансов, поэтому сеансы у нас недолгие и редкие были. Надеюсь, будет почаще. Поэтому, как бы, ну, допустим, прошлый сеанс в 2018 -го году приходилось сидеть на сменах, решать проблемы. В этом году было попроще. Вот как раз пример. Это у нас b сеанс 2018 -го года. Control-Room, куча народу. Сеанс 2022 -го года. Вместе с шифт-лидером два человека на сеансе. Какая была, извини. Это ночная смена, то есть три человека достаточно, остальные у нас могут работать из дома. Да, было упоминание о чаепитиях. Если почитать должностную инструкцию, начальник группы имеет право присутствовать на всех совещаниях, связанных с обсуждением работы группы. Небольшой Незабольшая розетка в правилах В инструкции должностной Которую можно объявить Примерно так выглядит у нас в чаепитии. И можно узнать на этих чаепитиях Очень важные новости Когда же будет пучок Или кому дарит грант Но есть немножко поважнее Вещи, которые можно узнать На этих чаепитиях это обмен опытом и взаимопомощь. У нас большая лаборатория, и я дружу со многими разными отделами, потому что система, которую я строю, важна для многих, скажем так, разных отделов. <с> Бывает до четырех раз в день, да, бывает. С разными компаниями, вот, да. Допустим, с людьми, с которыми я дружу, это отдел инжекции кольца на и, ну, в принципе, ускорительное отделение. Для них, у них была задача сделать систему синхронизации ускорительного комплекса. И первую версию системы синхронизации, то есть программы для управления этой системой синхронизации делал лично я. То есть с моей точки зрения из моего опыта, как должна работать система, я показал, как это может быть реализовано и, соответственно, как это может работать. Со своей стороны, как разработчики электроники, они помогают делать электронику для проектов MPD и BMN. Например, была реализована система нискорогольного питания для детектора TPC эксперимента BD. Была необходимо сделать уникальную железку, уникальный блок, для которого тоже был реализован одним здесь присутствующим человеком Влад. Твоя программка. Да, Но я тоже принимал участие как, скажем так, наставник в этой теме. Для БМ для сеанса SRC в этом году было необходимо сделать термоконтроллер в мишени, потому что уже тогда действовали санкции, и Америка отказывалась продавать контроллер такой же, который уже заводкой, поэтому теми же самыми разработчиками электроники была сделана разработка, которая показала себя хорошо в сеансе, и вот для нее было написано «Управляющее МПО», и также это все данные были представлены в графане, записаны в базу, и их можно даже сейчас посмотреть и увидеть, как это все работало. Тоже э, уникальная разработка, например, распределение высоковольтных, э, высокого напряжения среди э, детекторов MPD. Тоже было сделано силами инженеров ОФВЭ э, ускорительного отделения. Помимо того, что мы взаимодействуем в рамках ЛВ, мы помогаем некоторым коллегам, которые обращаются к нам, допустим, они работают в университете. И для этого проекта мы сделали флуоресцентный ридер, который подсвечивает тестовую полоску и квантовые точки, чтобы это не было. Для меня главное, как это было реализовано, вот тут можно посмотреть библиотеки, на которых это было реализовано. То есть мы вставляем тестовую полоску, посвечиваем ее ультрафиолетовым, э, фотографируем с помощью камеры, э, вырезаем нужную область, анализируем на разные цвета и выдаем эту, эту информацию уже пользователю, которую они могут интерпретировать э, э, так, как они это видят. Немножко примеров как э, по, по другие системы, которые работают у нас в эксперименте. например на базе WinnerPod под у нас есть наскольки наскольки системы, которые мы считываем и записываем также базу и представляем в интерфейсе, допустим вот с сеанса BEM у нас график напряжения и токов, видим, что у нас ток немножко дребезжит, это значит у нас прилетел пучок. То есть по данным с наших систем мы можем видеть, что у нас правильно работают детекторы, и они у нас могут собирать данные, они а ушли в короткое замыкание и перестали работать. Газовые системы для тов детекторы им необходима специальная газовая смесь для правильной работы в нужном соотношении, то есть 90% одного газа и по 5% двух других газов. Тот газ, который 90%, он у нас очень быстро расходуется. В данном случае было включено 540 кубических сантиметров в минуту. И у нас есть баллоны с этим газом. Как нам узнать, когда же он у нас кончится? Потому что если у нас кончится газ, пойдет уже другая смесь и директор будет плохо работать. Соответственно, у нас известен поток, сколько у нас кубических смит в минуту, у нас известна масса. Мы, мы можем посмотреть по таблице, сколько у нас сжиженный газ такой, сколько у него литров в килограмме например. И мы можем это посчитать, зная поток, зная массу, через сколько дней у нас кончится этот баллон и когда его пора менять, чтобы не нервничать и каждый раз, каждый день не проверять, когда же у нас кончится баллон, мы можем это э, смотреть, отслеживать. Допустим, вот у нас осталось 10 часов до да, смены газа, смены баллона, и э, наш э, оператор, эксперт может поменять этот баллон. Э, немножко про актуальные задачи, которые стоят перед нами. Э, к сожалению, в связи с текущими событиями уехали наши польские коллеги. И на, наш, на нас э, сварилась задача по охлаждению средноида MPD. Э, MPD. Э, данная система была перевезена из ЦЕРНа и называется Magnet Splashing System. управляется она с помощью PLC от э, фирмы Siemens. И нам нужно, получается, охладить, э, то есть э, заливается жидкий азот, мы его кипятим чтобы испарить, превратить в газ, дальше он проходит у нас по трубкам, мы его тут нагреваем, и на выходе у нас должно получиться э, от 300 кельвинов до 80 мы должны охладить. По ТЗ у нас скорость не быстрее 1 кельвина в час, итого 10 дней выглядит вполне адекватная э, цифра. Но когда мы начинаем тестировать, у нас получается реальность, что мы не быстрее 1 кельвина в 5 часов можем охлаждать, Должны испарить 100 тонн жидкого азота. И если один кельм в 5 часов умножить на 220, то есть сколько у нас дельта охлаждения, получится 50 дней. Одно охлаждение до азотного контура. Еще есть гелевый контур, который... Что? Слушай, а 100 тонн для аватара там что ли, если, как, как следует из названия, флашинг – это система продува магнита. То есть нам, чтобы его охладить, нам не, не просто нужно закачать азот, а, а туда задуть его и оттуда, чтобы он вышел, чтобы нам охлаждать именно. То есть там получается азот будет циркулировать, и дальше мы его будем выпускать в атмосферу, потому что это не гелий, который стоит дорого, то есть азот. Ну, хорошо бы, конечно, его охладить обратно, но пока что ситуация такая. Ну, азот э, нормальный, а вот с гелией, скорее всего, не очень будет. Но это в будущем. Пока у нас проблема с тем, что мы не можем получить нормальную температуру на Когда мы тестировали, у нас возникла проблема, что у нас при избыточном давлении внутри этого аппарата исчез жидкий азот. Как так получилось, это все проблемы в датчиках, поэтому вот там еще одна картинка, я думаю, вы знаете про эксперимент с бейсбольным мячом, подвешенным на цепь, когда его приставляют нос и отпускают, экспериментация спрашивается, отскочите ли вы от этого бейсболингового бейсбольного... шара. Физик отвечает, что он верит в закон сохранения энергии, Биолог верит в свои рефлексии, знает то, что он отскочит, а инженер говорит то, что он не знает, что вы подвесили эту штуку правильно. Небольшое демо. У меня тут на столе лежит реквизит. Raspberry Pi, для тех, кто не знает, это микрокомпьютер. В таком формате тут он в корпусе полноценный, ну почти полноценный компьютер на Linux, где вы можете поставить систему и работать как с обычным десктоп-компьютером. Питается он от пауэрбанка, к нему подключен датчик температуры. Вот он у меня в руках. И дальше через Wi-Fi вся эта система у нас отправляет данные в LFV. Тут у нас куча виртуалок, базы данных, происходит опять магия. Uh, пишем все это в базу, показываем с помощью графаны и отправляем это все в телеграм еще уведомление. Сейчас я его погрею и надеюсь достигну, uh, чтобы нам, нам присылал аларма. Можете пока через Wi-Fi зайти, попробовать посмотреть вот на этот сайт, кому интересно. К сожалению, смарт это работает только в сети УИЯ, но до этого это можно было сделать с любой точки мира. Желательно перевернуть, чтобы было удобнее смотреть на данные. Оп. Yep. Верни. Спойлер, спойлеры. Uh, uh. Уже. Температура. То есть, пока мы тут слушали презентацию, датчик все за ним лежал и записывал данные, и вот сейчас я ее взял в руки, и температура пошла вверх. То есть, отпустил, температура пошла вниз, и вот опять сейчас начал нагревать. В это время у нас присылаются алерт в Telegram с картинкой, когда у нас что началось, какие были при этом данные. Да. Ну, то есть у меня есть предел, 27 градусов я поставил, и получается, вот он, пока не опустится ниже 10-27 градусов, он будет присылать э, уведомление 10 секунд. Ну, либо пока не опустится у нас... Э, да. Да, да. Да. Лично моя стоит 5000. <смех> Опять же, вопрос в том, что вы не только можете подключить к этому разбере пи данные датчик температуры, но еще можно кучу разных устройств. То есть за 20 рублей у вас будет один датчик, скорее всего, до температуры. Правильно я понимаю, ардуина какая-нибудь. Вопрос в качестве этих датчиков тоже большой. По мере, Надеж, Надежность. Надежность. Удобство использования. Тут у нас есть PIP, который нет необходимости... У как? Нас у нас есть... Хорошо, давайте продемонстрируйте. Напишите для Танга Дева сервера, который будет то же самое делать, и показать. Да? Да. 27 а? раз. 10? Да, да, да. Слушай. А вот если я хочу с этими данными что-нибудь например, запустить выпустить Можно есть <сORTS> <сORTS> Все данные, которые есть, вот они в табличном виде с таймстампами представлены. Можно это скачать в CSV? В данном случае. Чего? Ну, есть, есть, есть возможность при запросе добавить математику, но как бы вопрос необходимости в данном случае. То есть это все, это все делается на стороне э, браузера, то есть у пользователя, есть ли смысл там. Да. нет там много разных допустим э, вот здесь у меня представлен два графика которые э, специально сделал то есть один работает через базу получает данные из базы нижний у нас работает через mqt протокол который использует на 3 вещей которые можно там плагины подключить получается вот нижний график он более точный то есть если посмотреть вот на вот этот вот э, промежуток э, Точек сверху меньше потому что у нас есть дельта которые но ну, не пишет нам данные в базу то есть мы можем поставить предел чтобы у нас не было много точек в базе а снизу у нас точка проверяется каждую секунду а, был, могу, вряд ли и допустим можно посмотреть там за последние 24 часа Uh -huh. То есть удобный интерфейс получения данных, да? <задачу> uh -huh. Этот, да? Да, да. Угу. ну например, да. Угу. Да. да, да. Да, конечно, бывает. <свят> <свят> Вопрос в том, что нам предоставили сами разработчики детекторов и, то есть, какие они нам дали параметры, за которыми мы должны следить. То есть, допустим, превышение потока. Сколько должно быть это превышение? 100 нанампер или 1000 нанампер? Нет, давайте. Если пропали данные, там серые должно быть у нас. Если пропали данные... Нет, здесь все зеленое. в кармане все по нулям. Ну, если по нулям, тогда там серые. Если по нулям, тогда там серое. То есть, если у нас данные не пишутся, мы... Видим, что данные пишутся и хорошо. делаем серыми Не, ну хорошо. У нас есть несколько ситуаций, когда у нас, допустим, оборвалась связь. Когда у нас устройство перестало отвечать. Мы стараемся писать наши программы так, чтобы они работали 24 часа в сутки, 7 дней недели, 365 в дней в году. Потому что иначе, да, да, да, и ошибки случаются, но это все проверяется длительным тестированием на тестовых стендах. То есть, прежде чем идти на эксперимент на BMAN, мы с почти скажем, с каждым детектором работаем совместно и проверяем все программы, которые им необходимы на их стендах. То есть примерно в том же режиме, в котором они будут работать на пучке, мы стараемся эти программы проверить. Если будет что-то не так, мы, ну, как бы, мы стараемся, чтобы при потере связи у нас связь переподключалась. Если устройство выключилось и то тоже постараемся к нему переподключиться. Да. Но это да, да, как как. вам что таких У меня были похожие ситуации СРФ. Они точно такую же систему используют. Все зеленое, нет. А это значит происходит, что что-то такое, что не предусмотрено электроника. Это уступает работа физики. И думаю, а что это может быть? В моем случае просто там отломался кусочек, и он упал в пучок, как под калиматор, и перекрыл пучок. Вся электроника работает, программа работает, но ты просто механически отключаешь руками, ты должен сидеть там на пучке и разбираться, что это может быть вообще в принципе. И не только На BMAN была ситуация в прошлом сеансе, когда выводилось мишень из пучка, и вроде пучок летел хороший, критически говорили, что все хорошо, а данных на BMAN не было казалось просто всесоюзной мишенью выпал из своего посадочного места. Но в нашем случае наша электроника, которую мы используем, она это никогда не покажет. Ну как бы у нас с нашей стороны все хорошо. Проверяйте с вашей стороны. Чаще всего невозможно, да, к сожалению. Вот, кстати, вашему вопросу, к вашему ответу вопрос возникает. А у вас э, тестирование как там? У вас есть какие-то специально выделенные люди, которые сидят и вот, иょaina, проводят, говорят, как то ты проводим. Грубо говоря, как есть ли у вас тестировщики? Ну, тестировщики, чаще всего у нас сами э -э, теперщики. То есть у вас тестирование проходит, а как всегда, -а -а, как вы везли в бою? не в бою, а в тестовых стендах чаще всего. То есть, прежде чем, я говорю, идти на сеанс, мы отдаем наши программы на испытание на тестовый стенд. То есть, прежде чем вставить детекторы в пучок, все равно же они собираются, проверяются на пробой, на герметичность и так далее. Нет, но ну им необходимо же протестировать... Им необходимо протестировать детектор. Их задача протестировать детектор. То есть прежде, чем, да, то есть мы стараемся на начальных этапах уже внедрять системы. Не совсем это получается, не все этим этому рады, но как бы, если оценить такую систему и внедрить ее в самом начале, то это очень сильно ускорит э, процесс проверки и тестирования детекторов и, соответственно, потом будет проще у нас на сеансе в пучке. Я бы сказал, это называется физика. Да. Уже вряд ли. Все проще да а, так вот к вопросу будет ли для меня демонстрации можно ли обучиться не очень хорошая новость для института через пару недель переезжаю работать в гамбург а да что В последнее время у Танго есть много довольно презентаций и всяких туториалов. Веб-сайт развивается, веб развивается, активно используется Танго. Есть, есть. есть очень удобная штука, виртуальная машина, которую можно себе скачать, и ее запустить и там поиграться уже с какими-то библиотеками, уже написанными устройствами ну, и программами. То есть есть Танго Бокс называется, виртуальная машина через Oracle Virtual Box запускается и там можно уже протестировать свои разработки, э, как-то это все, ну поиграться можно, то есть да? Ну, скажешь, раз, -то... Да. Да. МQTT протокол, который я говорю, МMQTT протокол называется, это используется в интернете вещей, а. то есть есть плагин, который позволяет это делать и вот, ну, образно да, получается у нас сокет. Ну вот они тут какие-то есть данные, но они потом сохранятся в кэше и потом обнуляются. То есть вот последние полчаса, то есть тут всего 20 минут данных на синей графике остались. Да, да. Не так, не так давно научилась, но вот сюда есть. Да? Я всегда сравнивал свою работу с ремонтом, который нельзя завершить и можно только остановить. Всегда есть вопрос, что улучшить, переклеить обои, поменять пол, добавить новую мебель. То есть тут вот, то же самое получается. Надо, -то <тод emergency> Версия танго сейчас актуальная девятая. <тод inflation> да, да. <тод91> Актуальная версия Танго девятая была выпущена году в 2017, то есть, грубо говоря, уже 5 лет. В целом это все работает в одном и том же режиме без критических изменений. Сейчас они планируют десятую версию, переписывая само, само ядро, да, получается, меняя протокол внутри. Но это уже разговор ведутся тоже года три, пока не видно каких-то изменений. То есть девятая версия, она вот стабильна уже 5 лет и будет еще, наверное, года. Три-четыре, наверное, будет стабильно. То есть... Там, вроде, есть, есть, есть, да. Но, допустим, вент и те же самые уже в восьмой версии, да. Ну, не, не микросервис, ну как бы всю танго-систему и, соответственно... Почему? Потому что танго изначально построена как микросервис, была. И нет смысла контеризировать уже микросервис в нашем случае. То есть э, из-за того, что это виртуальная машина целиком и полностью наша, то есть мы можем там развернуть э, необходимую среду, то есть тот же самый Python с библиотеками, и запускать уже кучу наших программ с одной средой, вместо того, чтобы каждый раз ее под каждый контейнер разворачивать. Ну? Скажем так, в данной работе гораздо важнее не умение программировать, а понимать, как работает устройство. То есть по какому протоколу оно общается, какие у него могут быть нюансы в обмене с посылками, какие у него могут быть задержки, какие там, не знаю, проблемы у него могут возникнуть во время работы. То есть запрограммировать, ну, написать программу, которая считывает переменную с устройства, это там, 10 строчек. А дальше, ну, нюансы в плане устойчивости работы, переподключения. Ну, то есть, выликается. Ну, ты же не комментируешь свой код. Лично я с, не работал с такими э, штуками. То есть э, у Танга внутри есть брокер сообщений ZeroMQ называется. Э, то есть это как бы помимо того, что это именно брокер, тут есть еще набор для тех, набор инструментов, который позволяет управлять этой системой. То есть э, как бы помимо того, что это просто протокол какой-то, это еще и набор инструментов, которые позволяют это конфигурировать. Ну и плюс, опять же, это используется чаще всего в физических серверах. То есть не в IT-сфере, и чтобы потом нам брать и интерпретировать под наши задачи, а как бы в тех же самых ускорителях используется. И там как бы уже написано кем-то девайс сервера под какие-то устройства, которые у нас используются. То есть не нужно что-то переписывать заново. Ну как бы, вот, Окей, кавка, что она может? чтобы передавать, ну, передавать сообщение э, в каком-то стандарте получается. Э, она, просто, она просто передает сообщение. Шина, шина. Вы можете спокойно построить свой э, интерфейс на Кавке, то есть написать программу, которая читает устройство, передает через Кавку сообщение к какой-то базе, которая пишется... Тут уже есть набор библиотек и набор инструментов, которые позволяют избавиться от некоторых шагов, которые будет необходимо сделать вам. Например, написать общий интерфейс для записи в базу данных. То есть все данные, которые пишутся в базу, у нас в едином формате, чтобы потом не было проблем с их получением, с отрисовкой и так далее. Нет. Ну, то есть э, запись в базу — это стандартная библиотека, которая представляет Tango, э, э, и получается... Э, я просто говорю, считываю эту переменную, записываю раз в 10 минут. И она пишет раз в 10 минут ко мне базу. А, не от, от то есть есть стандартизация? Есть стандартизация, которая позволяет нам э, это все записывать в едином формате, чтобы потом у нас не было проблем, что мы хотим получить ток, напряжение, температуру, влажность. И они все записаны в разных форматах. У нас есть тип переменный double, который пишется в одну таблицу с разными ID. Так вот. Тут перечислено много людей. Не все они здесь, к сожалению, да. Которым хотелось бы сказать спасибо. Те, кто принимал участие в чаепитии, с которым было проработано тысячи часов, сыграно кучу времени на стол. Чая, кофе или чего? Покрепче? Крепкого чая, да. Да. Еще вопросы остались? Да, да, да. Uh -huh. Это вы про в, в который. Uh -huh. Uh, в Танго у каждого девайс-сервера, называемого, есть уникальное имя на этом хосте, да. Девайс точка send что-то там, ну, то есть, ну, пример команды. Он закопан глубоко внутри в uh, протоколе, то есть. Ну. Если мы хотим обмениваться между клиентом и сервером какими-нибудь данными, обычно это делается через command наус. то есть синтексис получается. Ну, они универсальные внутри шины Танго, но для каждого устройства они свои, соответственно, команды. Да. Да. А тебя там нет, да. <laughs> спасибо